Приветствую всех из Финляндии! Сегодня будет дополнение к видео в котором я рассказывал про угол и там в комментариях много написали вопрос чтобы я рассказал как делаются закладные под перегородки будущие в каркасном доме так вот в принципе здесь ответ достаточно простой он лежит на поверхности при наличии горизонтальной обрешетки надобность самих по себе закладных полностью исчезает Поэтому я считаю, что финский вариант использования вот именно технологий, которые они пользуются вот этими всеми способами, он намного-намного превосходит ну, какие-то стандартные, привычные. То есть у нас есть закладные только лишь на двухэтажном доме. Это идут, где балки опираются, скажем, на которые балки опираются само по себе перекрытие двухтавры наши. Вот и все. Только в двух местах. Все остальное нам не требуется никаких закладных делать под э, любую другую перегородку. Она в любом месте. Также будет пленка уже натянута, сделана потом горизонтальная обрешетка из бруска 48-го. И соответственно уже вертикально прибиваешь, где нужно будет э, любую вертикальную стойку. Не надо ничего думать. Это все гораздо проще и надежнее. Ну, поэтому я хочу попрощаться со всеми. пожелать всем удачи и до новых встреч.